Каждый родитель такой. Выкачай и делай так, как я. под бузову, под стулья музыку Песня с матом? Ну пап, там всего один мат. Каждый родитель такой. Мама, можно завести котика? Нет, нельзя. Почему? Вот когда будут гости, на каждом углу будут валяться кошачьи какашки. Вот почему нельзя завести кошку. Ну, мам! Вот будет у тебя квартира, можешь хоть кого заводить, хоть зоопарк устрой. Каждый родитель такой. Мама, можно сходить погулять с друзьями? Где? На улице? А точнее, ну в торговом центре. С кем? Ну, с друзьями, с Мишей там, да? с Ксюшей. С Ксюшей? А вы с ней встречаетесь? Она тебе нравится? Началось. Нет, мы с ней не встречаемся, и она мне не нравится. Ну скажи, никому не расскажу. Вон, что-то расхотелось гулять, я лучше пойду. Папа, можно сходить погулять? Иди. Ага. Каждый родитель такой. Пап, можно сходить в магазин? Какой магазин? Ты время видел? Еще до шести нету. Все, иди отсюда, не решай мне. Снова, в магазин. Пап, ты чё сейчас двенадцать ночи? Фермер еще магазин открывается, так что иди. Какого черта? Каждый родитель такой. Сына, иди кушать. Мама, я не хочу кушать. Я сказала быстро пошел кушать. Пфф, Ладно. Мам, а где покушать? Сын, а лучше пива с папе. Настоящий напиток мужика. Не, не надо. Подожди 15 минут и будет готово. Зачем я пришел? Каждый родитель такой. Ну, пап, я случайно. Ну, как ты мог разбить стакан? Я не понимаю. Да. Все, иди, ты наказан. <свеч> ну, как можно было разбить стакан? Я не понимаю. Да ничего, это к деньгам. Каждый родитель такой...